Сегодня мы выходим в эфир с, нашим, с нашей программой «Путь йоги». Сегодня у меня в гостях замечательная Егиня, удивительная женщина, прекрасная, красивая Маша Осадова. Мы с ней в некотором роде земляки сейчас, да, хотя ну, мы и не в некотором роде земляки, мы, естественно, обе из России, но сейчас мы обе проживаем в Сан-Франциско, вот, моя соседка и да, Маша Асадова, сертифицированный преподаватель йоги по международной сертификации RYT, Йога Альянс. Она преподает йогу уже много лет, и практика и преподавание йоги остается для Марии одним из самых мощных инструментов в Машенька, привет! Благодарю тебя, что ты согласилась принять участие в нашей программе. Сегодня у нас очень интересная тема. Доброе утро, Настя, доброе утро, все радиослушатели. Да, мы сегодня поговорим о йогических практиках для очищения ума и тела. Я осознанно, хотя в нашем анонсе я написала «Тело и ума», но сейчас я осознанно произнесла «Ума и тело», и, а, потому что прежде всего а, йога очищает, мне кажется, наш ум. И это самое важное. А тело — это все таки уже вторично. Хотя сейчас, естественно, об этом очень-очень много говорят, и постоянно мы можем читать огромное количество статей а, на тему, а, что вот, как полезна йога, но все-таки э, больше придают именно физическому э, плану, хотя ум э, – это прежде всего. Вот, и мы сегодня поговорим как раз о йогических практиках очищения. Сейчас это очень актуальное время, потому что осень, сейчас смена сезонов будет происходить, хотя мы живем в замечательной теплой Калифорнии, где сентябрь – это практически еще лето. И вот вчера была в Сан-Франциско, было 28 градусов тепла, около воды – потрясающе. Конечно, удив... странно думать о том, что осень – приближается в нашем климате, но тем не менее, многие наши радиослушатели, которые проживают в России и в других местах и на других континентах, они, возможно, уже чувствуют, что осень приближается. И в аюрведе, как и в йоге, а йога и аюрведа не, в общем-то, это как бы ветви одного дерева, да, вот можно так такую аллегорию провести, осень это самое благоприятное время для того, чтобы проходить, проводить очистительные практики. Я сейчас у Маши спрошу, зачем вообще нужны очистительные техники, и что мы приносим в нашу жизнь этим? Хороший вопрос, Настя. Действительно, зачем вообще нужно заморачиваться очищением и что-то предпринимать для того, чтобы очистить наш организм? Вообще, изначально природа создала наше тело совершенным, и наш организм — это сложная такая биологическая система, которая идеально приспособлена для жизни во Вселенной, так скажем. Но э, работа, отлаженной этого организма, этой системы, все таки зависит от того, насколько он чист, как изнутри, так и снаружи. Наше физическое тело может загрязняться от неправильной еды, от неправильного образа жизни, окружающей среды. А вот наше энергетическое тело или наш ум как ты уже сказала, он загрязняется от негативных мыслей, от различного информационного мусора, который мы повсюду в интернете, по телевидению и так далее подхватываем. То есть тело становится грубым, грузнеет, соответственно, засоряется и ум. И пока количество этих загрязнений в нашем теле допустимо, они не особенно, в принципе, не особенно вредят организму и особо, особой угрозы для жизни не представляют. Они естественным образом выводятся из нашего организма через системы выделения, которых у нас, как ты наверное, знаешь, 4 да? основные, это кишечник, мочевая система, дыхательная система, ну и, соответственно, кожа. Вот через эти системы организм как раз-таки выводит все отработанное и вредное. А когда системы выделения в силу определенных причин перегружены или ослаблены, эти шлаки просто складируются в безопасных местах, так скажем. У кого-то это может транслироваться в лишний вес, у кого-то в головную боль, какие-то недомогания, слабость. То, то есть то, так или иначе у человека возник, может возникнуть болезнь да, в результате того, что в теле накапливаются эти загрязнения. Поэтому болезнь... ну, в в айерведе это называется ама, да, токсины, можно так еще сказать в переводе на русский, да, санскриты, хотя не совсем это правильно. То есть амы это такое очень более широкое это понятие, что-то такое, что накапливается в организме. То есть это и токсины, и нехорошие мысли, да, и наши поступки, и последствия этих поступков это все можно назвать амой. Да, и желчь, излишнее. То есть, так или иначе, болезнь это защита функция организма, которая отвечает именно за здоровье организма. Мы можем, в принципе, очищаться и через болезни, так? соответственно, сопутствующие, и через сопутствующие им страдания, которые идут по один вместе с, с болезнями. Но можно и э, самостоятельно очищаться, прикладывать какие-то усилия к тому, чтобы очищать свой организм до того, как э, возникнет какая-то болезнь. И вот в йоге существуют шесть основных практик очищения. На санскрите есть, есть такое слово на санскрите шаткармы. Вот шаткармы очистительные практики йогические, они нам помогают правильно э, ощущать, воспринимать окружающий мир. И их, э, первая их задача это все-таки профилактика, это все-таки очищение тела и ума, э, а не лечение. Поэтому, поэтому если мы прикладываем усилия к тому, чтобы держать свой организм в чистоте, так же, как мы зубы, например, чистим два раза в день, да, утром и вечером, так, соответственно, и к своему телу мы относимся к, к, с вниманием. И да, действительно, межсезонье — это отличное время для того, чтобы заняться своим телом. Не только своим телом, но и а своим умом все время нужно заниматься. И вот приведу личный пример. Когда я начала заниматься йогой, я, не, был, не было у меня доступной информации о шаткармах, то есть ни, ни, где не рассказывалось, то есть на классах, ты сама понимаешь, где занимаются асанами, никто не, никогда не рассказывает никаких очистительных техниках, но каким-то образом мне вдруг захотелось очистить, почистить свой кишечник, почистить свой организм, и я очень... Увлеклась система очищения организма посеменного. Я не знаю, если ты слышала, о ней очень популярная. Суть ее чистки заключается в раздельном питании, вегетарианском и каждодневными клизмами. Эта система действительно очень мощная, очень работающая. Но когда впоследствии я уже начала изучать более глубокую йогу и изучила шаткармы, я поняла, что эти техники они еще глубже, еще более целостнее очищают организм. И поэтому я думаю, даже те радиослушатели, которые только-только начинает какие-то первые шаги делать в йоге, ну и тем более те, кто уже давно занимается ей, немного изучить этот вопрос поглубже для себя и попробовать, возможно, какие-то из практик, возможно, те из практик, которые мы сегодня будем по а, мы... которых мы поговорим Да, я хочу как раз еще сделать Дополнение, что если аюрведа Это как раз все-таки Это как профилактика и лечение То шаткармы это именно профилактические Способы действия да, И они прежде всего Ну, то есть я, я такое Предупреждение хотела бы сказать Просто вот буквально одну минутку Занять нашего времени Что если вы не уверены, что вам Эта техника подходит, все-таки лучше Всегда спро, а, проконсультировать. Проконсультироваться со специалистом, и не надо заниматься самостоятельными очищениями, если вы в чем-то не уверены. Вот можно, пожалуйста, связаться с Машей, она вас с удовольствием проконсультирует и поможет, или с каким-то специалистом как раз по юрвиде, или с опытным инструктором по йоге, который мог бы вас направить, да, и порекомендовать именно все ли техники шаткармы вам нужно применять, либо что-то одно, либо с чего-то начать, то есть если у вас есть какие-то серьезные заболевания, то лучше это не делать самостоятельно. Я абсолютно согласна, Настя. Да, я об этом еще буду неоднократно mm -hmm. говорить. Есть определенные противопоказания. То есть те э, ситуации, когда действительно не следует заниматься шаткарами, а следует обратиться непосредственно к врачу. а э, Не пытаться это э, через такие вот техники э, каким-то образом решить. Вообще... Э, ну, будем их называть шлаками, хотя я понимаю, что некоторые люди немножко не совсем понимают значение этого слова, да? что такое шлаки, такое нечто, что это такое вообще. Ну, если мы будем их, под ними подразумевать различные слизи, накопленную слизью, слизь, желчь, газы, все, на все это, на, весь, на, весь, на все эти шлаки организм тратит огромное количество энергии для того, чтобы всеми силами от них избавиться. Поэтому э, в йоге почему так важно очищение? Потому что если э, человек начинает заниматься аснами, э, тем более пранаямами, то нужно понимать, что эффект от этих техник будет минимальным, потому что большую часть энергии организм будет тратить на борьбу вот с, с этими токсинами. Поэтому обязательно техника Шаткар рекомендуется в начале, в некоторых школах юридических, на самом деле, рекомендуется выполнять шаткармы до того, как человек должен приступить к практике асан, ну и тем более пранаяма. И блокировка вот в виде избыточной слизи, они просто могут не дать возможность практиковать пранаяму, то есть получать минимальный эффект от них. Поэтому прежде всего нужно, конечно, почистить свой организм. И вот когда в организме возобновится правильное усвоение, выделение, и пранаяма будет более эффективной. Ну и, соответственно, и асана. И мы, когда будем говорить про практики, мы, я расскажу, какие из практик действительно помогают и эффективным образом, и для растяжки лучше, но ну, и тем более на, на уровне ума, как это действует. Вообще, согласно аюрведе, да, она, есть три недостатка. Тело может иметь три недостатка. Капа это слизь, да, пита кислота и, и вата, ветер. Правильно, да, я делаю? Да, совершенно верно. И вот именно их уравновешенность она и вызывает болезни. Поэтому через практики шаткар на уровне тела мы как раз-таки стараемся уравновесить вот дисбаланс вот этих, они дошами называются, также. Да, да, да, совершенно верно. А вот на уровне ума тоже также есть три недостатка. Первое — это малая нечистота. Второе, викшепа, отвлечение внимания. И третье, аварное, это невежество. Тоже нам все знакомы. То есть какие-то, ну, скажем так, не совсем чистые мысли. И тогда наше внимание, когда у нас концентрация очень ослабленная. Да? Ну и какие-то невежественные иллюзии, какие-то представления. Ну и поскольку мы заговорили об уме, я немножко глубже уйду и расскажу, какие бывают... Типы нечистот, скажем так, ума или загрязнения ума. Первая кама это вожделение. Это еще описано, кстати, в Гите. То есть это не, не придуманное кем-то, это действительно в, описано в древнейших источниках. То есть, первое это вожделение кама это наши чувства, желания какие-то. Второе это кротха, гнев. Третье это лобха, жадность, а четвертое моха иллюзия. Мада – безумие или гордыня. И шестое – мацария – зависть. То есть, то есть такой полный спектр, скажем так, загрязнений ума. И когда э, мы начинаем заниматься практиками шаткар, они стабилизируют физические центры да, в нашем теле и энергетические центры. И когда э, в баланс приходит в э, те, те, те доши, про которые мы говорили, да, то и мозг, соответственно, начинает более ярко, более адекватно воспринимать реальность. То есть шаткармы работают не только на уровне физического тела, но они воздействуют и на ум, и на мозг, и на определенные блоки энергии в теле. Ну что, мы, наверное, перейдем к описанию самих практик. Да, я думаю, можно уже перейти как раз, какие у нас практики, собственно, существуют. Да? Но уже из того, что ты перечислила, уже можно как бы сделать определенные выводы. И я думаю, что, в принципе, ну это не секрет, да, какие, какие, какие каналы нам надо очищать. Единственное, что я хотела бы еще, знаешь, заострить внимание наших радиослушателей на том, как понять, что тебе необходима чистка. Ну, В принципе, нам всем необходима чистка, даже просто. Это как бы после вот эти сезонные переходы, они уже тем самым нас стимулируют к очищению. А, ну, скажем, если вот вы а, занимаетесь пранаямой, да, вы чувствуете, что вам сложно. Это уже показатель того, что чистка необходима. Если мы периодически испытываем тяжесть в, в теле, да, в кишечнике. Э, какое-то ощущение несварения пищи, то это тоже показатель того, что наши практики, то есть нам необходима очистительная практика. Еще показатель, если у нас начинаются какие-то проблемы с суставами, то есть это не болезни, а какие-то вот незначительные. Допустим, у нас малая подвижность сустава, да, вот мы что-то делаем, мы начинаем практиковать йогу и чувствуем, что суставы не очень хорошо э -э, двигаются, да, нам кажется, мы какие-то не можем раскрыть что-то, да, то это тоже как раз признак того, что нам Нужна очистительная техника, а, потому что сустав, в суставах вообще. Копии огромное количество токсинов это как раз вот место сосредоточения ветра и если а, вата э, ветер как ты уже сказала она отвечает у нас за движение и если у нас есть какие-то нарушения подвижности значит у нас уже однозначно вата доша она э, вышла из равновесия это это абсолютно очевидный признак вот поэтому в принципе если я не знаю у тебя есть еще что добавить какие признаки еще необходимости очищения да, у меня есть что добавить, когда мы будем говорить угу, о, да, о конкретных техниках. Да, я, я скажу конкретно, да, то есть, например, угу. когда мы будем говорить об очищении кишечника, мы конкретно рассмотрим эти симптомы, которые могут сигнализировать о том, что действительно пришло время почиститься. А мы начнем сверху. Мы начнем с нашего мозга, с головного мозга. В практике йоги, в практике шаткар есть практика для очищения лобных долей мозга. Она называется «Дыхание капалабхати». И интересно, что с санскрита капалабхати переводится как «сияние черепа». Какие эффекты дает эта практика? Я начну с эффектов. Ну, улучшение мозгового кровообращения, такая свежесть в голове. Кто действительно выполняет эту практику, они замечают, наверное, что после того, как ты несколько подходов сделаешь дыхание Капулапхате, такое ощущение свежести, ясности мыслей в голове. Затем эта практика дает очищение слизистой, то есть очень хорошо ее практиковать при насморке, при различных уровнях заболеваниях. Также она стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, очень хорошо разжигает огонь пищеварения. Но ну, а на энергетическом уровне она поднимает энергию наверх. Это очень мощная практика работы с подсознанием, то есть когда ты действительно входишь в концентрируешься на, на, на дыхании во время ее выполнения, то подключается твое подсознание. То есть очень хорошо работает и с подсознанием эта практика. Какие есть противопоказания? Сразу оговорюсь. Одно из противопоказаний ⁇ это гипертония. Ну, конечно, беременность, менструация, различные какие-то неомы и острые воспалительные процессы в области живота. Почему такое внимание животу здесь идет? Потому что... Эта техника основана на том, что мы делаем пассивный вдох через нос, а на выдохе делаем такой легкий выдох через нос и подтягиваем живот вовнутрь. То есть если у человека есть какие-то ну, болевые ощущения или какие-то воспалительные процессы, соответственно, брюшной полости, то не стоит как бы экспериментировать с этой, с этой техникой. А на самом деле эта техника очень безопасна. И любой преподаватель йоги, даже тот, кто недавно преподает, ее обычно дает на своих занятиях, потому что он знаешь, что это очень безопасная техника для занимающихся. Выполняется обычно для новичков где-то 20-25 раз таких вот вдохов-выдохов, а для более продвинутых, занимающихся ну, до, до 50 вдохов. И так можно сделать несколько подходов. И просто проследить за, за теми ощущениями, которые возникают в теле, которые возникают в уме после выполнения этой практики. А, за, следующая практика, про которую, извини, я буду говорить немножко, если быстро буду говорить Останавливай mm -hmm. меня Конечно, вот эти... конечно, Машенька, не переживай ага. Есть э, и материалы для обсуждения, поэтому э, я начну с таких простых практик mm -hmm. Вторая практика называется тратока или немигающий взгляд а, Тоже очень простая техника когда мы концентрируемся на объекте с помощью взгляда. Объектами концентрации могут быть самые различные объекты. То есть это и свеча, и изображение, и точка. Ну, в йоге мы э, используем свечу. Эффекты от этой практики прекрасные. Они, на самом деле, благодаря этой практике устраняются и болезни глаз, такие как близорукость, астигматизм, ранние стадии катаракта. И это дает очень мощный целебный эффект, также при депрессии, бессоннице, при плохой памяти. Во время этой практики высвобождается огромное количество энергии, и эта энергия направляется к дремящим участкам мозга и говорят, что даже вот при регулярном выполнении может пробудиться ясновидение. То есть для кого это актуально, могут практиковать эту, эту технику регулярно. Но ну и самое главное, она развивает навык концентрации. И это позволяет очень быстро и эффективно решать вообще любые задачи в жизни, по жизни. На самом деле, эту технику еще очень часто используют а, в психологии, потому что она имеет такое название, как «сила огня», и многие психологи ее при рекомендуют, а, как такие техники, в общем, а, развития себя. Это очень глубокая, на самом деле, техника, которая вот именно тренирует концентрацию, и можно, глядя на пламя огня, представить некий образ да, того, что мы, от чего мы, например, хотим избавиться, да, и как это... Этот образ, он сжигается в пламе свечи и уходит от нас. То есть это очень-очень мощная практика, потому что она дает невероятные совершенно результаты. А также можно наоборот представить, что пламя свечи дает нам некие силы. То есть это тоже немножко не из области йоги, да, но тем не менее, вот я неоднократно нам, с многими психологами разговаривала, и эту технику очень часто практикуют. Именно то, что вот, вот как... как именно с пламенем свечи, то есть это невероятная такая, мы, мы заряжаемся силой огня, но то, что это было употреб... была описана эта техника в древних егических текстах, это только дополнительно подтверждает, что это действительно магия невероятная. Да, это действительно так. И э, из, из личного опыта могу сказать, что она действительно очень, очень хорошо развивает концентрацию, и это очень помогает э, во время медитации, практики медитации. Но для нее тоже есть небольшие противопоказания. Если у человека есть какие-то острые воспалительные процессы в голове или высокое глаз, э, глазное давление, то не рекомендуется эту технику выполнять. Ну, саму технику я расскажу, она, в принципе, очень простая. Мы ставим свечу на расстоянии где-то одного метра на уровне глаз, смотрим на пламя, пламя, пламя свечи и, и стараемся не моргать до тех пор, пока не потекут слезы. И как только потекли слезы, мы закрываем глазки и просто наблюдаем за этим отпечатком свечи да, на черном экране перед глазами, пока это изображение не пропадет. И можно повторить э, первые и вторые шаги, э, то есть опять-таки мы начинаем открываем глазки, опять начинаем смотреть, где-то до 10-15 минут, то есть не, не больше. И очень хорошо эту практику делать перед сном, она очень успокаивает ум, успокаивает нервную систему, и затем можно просто лечь спать и, и быстро уснуть. Ну что, следующая практика? Да, конечно, а, давай угу. переходим. Угу. Следующая практика – это НЭТИ. А, эта практика очень, особенно сейчас на Западе, она стала очень популярной – очищение носа. А вообще нос, ты знаешь, что его считают вратами в мозг. А очень, очень важные функции, на самом деле, у носа. Я, Если, если это не против, я повторю еще раз. Mm -hmm. носа. Нос, на самом деле, уникальный орган в нашем теле, он не только очищает и согревает воздух для легких, он... Значит, ворсинки в нашем носу, они фильтруют от пыли воздух. А в самом глубине нашего носа, носа есть такие костные образования. Они покрыты такой бактерицидной слизистой оболочкой. И через нее циркулирует кровь. То есть, когда кровь попадает в контакт с воздухом, да, кровь очищается, очищается от микробов, и когда мы именно дышим через нос, соответственно, воздух и обогащается кислородами, очищается, и, соответственно, мы дышим чистым воздухом, и наша кровь насыщается кислородом. Поэтому, поэтому вообще в йоге дышать через рот нежелательно. То есть мы во время практики дышим через нос, ну и вообще в повседневной жизни стараемся дышать Через нос. Тоже, кстати, а, да. очень важный момент, то есть если у нас затруднено дыхание через нос, если мы а, себя вот, а, чувствуем, что мы все время дышим через рот, то это как раз повод обратить внимание, что нам пора что-то с этим предпринять. То есть это на самом деле уже признак даже серьезных изменений а, в организме, поэтому обязательно следите за тем, чтобы ваше, ваше дыхание было всегда через нос, это очень важно. Да, и э, у йогов есть два типа очищения носа. Очищение водой и очищение хлопчатой бумажным э, жгутом, ниточкой или катетером. А я расскажу про первый, ну и, в принципе, про второй тоже. Ну, давай вот. про второй тоже поговорим, потому что интересно, конечно. Хотя это абсолютно точно нельзя делать, если вы к этому не готовы. Но давай про первый, это достаточно простой способ. Он, кстати, очень часто применяется в нутропатической медицине, именно промывание со соленым раствором, мы можем встретить эти техники и в, в русской традиции натуральной медицины, да, в общем, это достаточно известная техника. Даже здесь у нас в США, пожалуйста, можно пойти в аптеку, купить целевой раствор, да, и промыть нос. Вот, Маша, нам сейчас для, нас сейчас никто не видит, но потом в видео, кто захочет посмотреть, Маш, покажи еще нам, пожалуйста, чайничек для Нэти. Вот так выглядит специальный чайничек для Нэти для промывания носа. Как же это делать? Да, значит, первая техника называется джаланетти. Мы берем на пол-литра теплой воды и кладем одну чайную ложку соли. Где-то на пол, ну, приблизительно так. И наливаем в этот чайничек. Начинаем, значит, берем носик чайничка, ставим, вставляем в одну из ноздрей и начинаем выливать водичку через одну ноздрю, и она начинает выливаться через другую. При этом мы дышим ртом. И затем повторяем то же самое, делаем на вторую ноздрю. Где-то, я бы сказала, ну, можно пол-литра на каждую ноздрю, можно по литру на каждую ноздрю. То есть у кого, какая, насколько, скажем так, насколько у него загрязнена носоглотка, и насколько он чувствует эффект от какого количества. Иногда бывает, человеку недостаточно одного стакана или там, пол-литра, чтобы почу почувствовать вот этот очистительный эффект от этой практики. Но после того, как мы ее выполнили, можно просто 10 раз вдохнуть и выдохнуть через нос, чтобы просушить нос, а можно опять-таки выполнить... Э Технику дыхания капалабхати, то есть тоже, когда мы мощно выдыхаем через нос, мы просушиваем, просушиваем, соответственно, носоглотку нашу. И... Еще какую-то бастрику можно, я думаю, да, проделать. То есть не обязательно капалабхати, можно еще бастрикать. Это обычно дыхание огня, да, тоже достаточно популярная техника пранаямы, которая довольно много где описана. Да, то есть любая техника, которая позволяет именно на выдохе прогнать воздух да, и просушить носик. Её, эту практику можно выполнять ежедневно, поэтому для, для человека, который живет особенно в холодном климате, если эта практика выполняется ежедневно, то, соответственно, нужно ее выполнять немножечко пораньше, потому что если при этом человек сразу выходит на улицу и какие-то остались капельки, допустим, там жидкости, да, то ну, можно, они могут замерзнуть, как бы я, я не настолько, чтобы тяжело было, э, столько воды было в ноздрях, но чтобы человек имел возможность просушить нос, чтобы не сразу не выходил с мокрым носом на мороз, допустим. А, то есть делать это, допустим, там, за час-два за до того, как он выйдет на улицу. Чтобы не простыть. Я знаю, что техника НЭТИ, она также дает, дарует ясновидение, как и техника очищения огнем. И она э, разрушает все болезни, которые проявляют себя выше горла. Да, да кстати, о, об эффектах этой практики. Э, ну, то есть помимо того, что она очищает нос от пыли и слизи, она также очень хорошо укрепляет иммунитет, стимулирует нервное окончание носа, что улучшает работу мозга. Она улучшает память, зрение и устраняет бессонницу. И на тонком плане, на энергетическом плане, она стимулирует Аджна-чакру. Поэтому... Да, это действительно стоит того, чтобы начать практиковать. Ну, и и это... очень хорошо при мигрениях, кстати, она используется. И если вы испытываете какие-то для женщин, вот я, поскольку всегда на женском здоровье концентрируюсь, если есть проблемы с ПМС, да, предменструальным синдромом, то техника Нети, она тоже очень серьезно помогает э, э, избавиться вот от этих вот последствий именно предменструального синдрома. Противопоказания, если какие-то есть воспаления, если... во-первых, да, сразу, то есть если у вас какой-то воспалительный, вообще любой воспалительный процесс, он является сразу противопоказанием к проведению очистительной техники. Сначала нужно этот процесс, чтобы он прошел, да, он затих, а только после этого мы уже занимаемся очищением, потому что в противном случае мы навредим своему здоровью. Это очень важно понимать. Да, если какие-то есть кровотечения или опухоли, или полипы носовых ходов, то, конечно, да, ни в коем случае эту практику мы не выполняем. Ну и вторая, вторая практика, да, эти, она называется сутра на эти, когда очищение носа мы делаем с помощью хлопчато-бумажного жгута или катетера. Вот катетер, он подается в любой аптеке, вот таким образом выглядит. А у меня, к сожалению, нету сейчас самой хлопчатобумажной, ниточки или жгута, с помощью которого делается эта практика. Ну вот есть катетер, то есть его, в принципе, можно купить в любой аптеке. А, как он, я не буду демонстрировать, но я просто расскажу, как это происходит. Мы берем шнурок, либо катетер и смазываем кончик маслом, затем запрогидываем голову назад и начинаем опускать через одну из ноздрей Начинаем опускать шнурочек в ноздрю так, чтобы он прошел по передней стенке твердого неба. То есть если, ну, к сожалению, у нас сейчас нет возможности показать радиослушателям самоустроение носа, то есть если посмотреть на анатомию носа, то у нас вот на задней стенке вот здесь вот таким образом да, носа находится твердое небо, да, соответственно, задняя стенка твердого неба. И затем по ней, по ней да, когда жгутик начинает двигаться, он постепенно выходит к ротоглотке. И затем, когда э, вы опустите голову, да, вот проденете ее таким образом, открываете рот, лучше всего даже в зеркало посмотреть, и пальчиками достаете кончик этого катетера. Да, и начинаете очень аккуратными, медленными движениями как бы массировать поверхность носа. Достаем его да, полностью, массируем, немножечко как бы шевелим. И при этом происходит стимуляция всех этих нервных окончаний, да, которые находятся у нас. И э, происходит очищение. То есть когда вы аккуратно полностью через рот его вытаскиваете, да, у вас будет некоторое количество слизи на этом катетере. То есть промываете вы его, опять-таки смазываете маслом и делаете то же самое. А, второй ноздрю. второй uh -huh. ноздрю. И вообще, если выполняется практика сутра-нетти, то вначале делается сутранети, эти а затем делается еще и джала эти, чтобы еще раз промыть всю ту слизь, uh -huh. чтобы как бы мы... мы как... Как бы. То есть получается, что жгутом мы как бы сдвинули все, да. да, то есть мы расшевелили, а потом мы уже водой промываем. Еще, да. еще наверное, можно за несколько часов использовать какое-то масло, да, закапать в нос его. Вообще да. с точки зрения, да, аюрведы, аюрведы, как это, как сказал один из моих учителей, это или бизнес да, то есть это вообще все про масло. И есть такое замечательное аюрведическое масло, называется оно анутайлом. Его используют как раз для того, чтобы, во-первых, массировать мармоточки. Мармоточки – это такие акупунктурные точки, которые используются в аюрведе. И второе его предназначение, то есть это лучшее масло для носа как раз. То есть если мы тоже, опять же, можно даже сделать такую терапию, то есть несколько дней прокапать анутайлом, а потом уже пробовать очищать шнурком, тогда у нас, если у нас какие-то твердые накопления, поверьте, что могут быть и твердые накопления в носу, да, и вот в носоглотке, с они скопились там, то это очень хорошо помогает все это размягчить, когда мы маслотерапию такую проводим. И анутайлом оно обладает успокоительным, успокоительным противоспалительным эффектом и выводит мокроту из дыхательных путей. В общем, даже просто если мы будем капать этим маслом, то это невероятная практика, очень хорошая. Оно помогает тоже от огромного количества заболеваний, и мигрени тоже проходят, и сухость слизистой, слизистой оболочки, особенно вот для тех, кто живет в сухом климате, вот как мы с Машей, например, мы живем в Калифорнии, здесь очень достаточно сухо, особенно когда ты дальше от океана продвигаешься. Если вот сейчас опять же осень, повышенная утомляемость, стрессовые состояния для людей, которые в городах живут, то есть это масло очень рекомендуется. Да, ну и, и если нет возможности, это масло, то, наверное, можно какое-то любое проходить. Кунжутное масло замечательно также подходит. На самом деле оно тайлом это масло, которое сделано по описанию из древнего аэрведического текста аштанга Хридаям, да, с использованием различных массе, различных трав, но в принципе сделано на базе базовое масло здесь используется кунжутное. Самое простое это кунжутное масло, которое в эрведении используется как самое эффективное и самое лечебная. Просто его нужно немножко разогреть, то есть оно должно быть теплая, температура тела, и вот эти масла можно закапать. Ну, естественно, если у вас нет аллергии на это масло, если вот по каким-то причинам у вас нет переносимости. Но, в принципе, даже вот такие э, бытовые масла, как подсолнечное и оливковое, тоже работают на самом деле. Вот это, как это ни странно. Но, в принципе, я всегда говорю своим пациентам, я думаю, ты тоже со мной согласишься, что то, что мы... Э, то, чем мы лечимся, да, то, что мы наносим на себя, на тело, мы можем это и съесть. Это обязательный принцип аэровидический, который нужно всегда помнить. Почему вредны всякие вот косметические средства, да, очевидно, потому что мы их есть вряд ли захотим, да, мы на наш самый большой выводящий орган, на нашу кожу, да, мы наносим какие-то средства, которые на самом деле, в общем, ядовиты, да, токсичны. вот почему современная косметическая индустрия вот к чему нас приводят. Ну, давай вернемся к техникам очистительным, да, Хорошо. и с утра ныти, в общем, мы с ней, наверное, уже закончили, да, с утра показания, зак... э, то есть, ну, если естественно, выходит, то, то есть, mm -hmm. уколы, полипы носовых ходов и какие-то воспаления или носовые кровотечения, если есть, то mm -hmm. следует эту технику выполнять. Но для человека, который здоров, не имеет этих противопоказаний, то э, очень мощная техника, могу сказать, из личного опыта она действительно э, очищает аджна-чакру, как ничто другое. То есть после нее мир наполняется такими яркими красками. Очень рекомендую, особенно те, кто... Э, уже давно практикую джала попробовать и с утра найти. Опять-таки, под руководством, возможно, того человека, который уже хотя бы имеет некоторый опыт выполнения этой техники. Хорошо, следующая техника, о которой я хотела поговорить, называется наули. Наули в санскрита означает волна, и вообще эта техника считается лучшей из шаткарм. Я вот просто сейчас перечислю эффекты от этой практики. Она улучшает венозный отток крови, при, особенно это актуально при варикозе стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает кровообращение в органах малого таза, снижает давление, стимулирует периферийное кровообращение. То есть вот даже вот этих эффектов, эффектов по-моему, достаточно, чтобы попробовать эту технику. У нее тоже есть некоторые противопоказания. Поскольку, опять-таки, работа идет с брюшной полостью, да, с желудочно-кишечным трактом, то какие противопоказания? Это обострение язвы, это какие-то инфекционные заболевания органов брюшной полости, какие-то недавно перенесенные операции. И если есть у человека злокачественные опухоли или неома матки, тоже не рекомендуется выполнять эту практику. Техника практики следующая. Мы делаем на задержке дыхания после выдоха, втягиваем живот под ребра, закрываем горловую щель, то есть опускаем. Делаем горловой замок, опускаем подбородок к груди и начинаем выделять прямые мышцы живота. И начинаем вращать. Ну, если, если мы вращаем прямые мышцы живота против часовой стрелки, это называется Дакши-манаули, по а часовой стрелке это вама -манаули". Когда мышцы мы просто стягиваем, стягиваем вместе и как бы их выделяем вперед-назад, это называется Матхи-манаули. Но это не столь важно. Вообще техника, она требует некоторого, некоторой практики, Потому что для, особенно для женщин ее немножечко сложнее почувствовать, потому что наши мышцы брюшной полости не настолько развиты, как у мужчин. Поэтому, ну, в принципе, для мужчин тоже. Для того, чтобы хорошо освоить выполнение этой практики, все-таки вначале стоит потратить некоторое время и научиться хорошо делать удияну, банд, удияну бандху, да, Это когда мы подтягиваем живот именно под ребра, хорошо осваиваем, Прочувствуем, как происходит поднятие энергии наверх и научиться хорошо делать агнисару. Крио, когда мы просто мышцы живота выделяем вперед и втягиваем и вытягиваем. То есть тоже хорошо уметь научиться контролировать мышцы. Живота. Я поясню, огни Сара кри это такая техника дыхания, да, то есть огни э, это техника дыхания огня, то есть мы когда эту технику выполняем, то у нас нам очень тепло сразу становится, то есть вот если нам надо разогреться. Вот. Еще я хотела добавить, я вспомнила, когда ты рассказывала про Наули, а есть такой замечательный фильм «Индийские йоги. Кто они?» Этот фильм, по-моему, в 70-е годы был выпущен, он доступен сейчас на Ютубе, очень популярный был э, научно-популярный фильм такой э -э -э, советским еще, в Советском Союзе еще был снят, и там как раз есть момент, когда какой-то йогин выполняет вот науле, там, конечно, такое движение животом происходит, очень интенсивное, но понятно, что он человек очень опытный, но то, то к чему мы должны стремиться, ну, там такой очень мускулистый мужчина, да, и вот делает абсолютно вот эту волну животом, такой вот науле вправо и влево, то есть он у него Просто такое впечатление, что живот живет своей жизнью. Вот если я очень всем рекомендую, кто йога интересуется, обязательно посмотреть этот фильм. Он такой немножко, ну он простой, наивный, да, вот 70-е годы, так вот как бы с техники такого научпопа снят, но тем не менее он очень показательный, очень интересный фильм и действительно много дает понимания в йоге. Да, это замечательно, что у нас сейчас столько информации можно найти в интернете про, и про все эти техники, и найти фильмы и описания подробные в статьях, и в книгах и так далее. Но все равно, конечно, для того, чтобы научиться выполнять эту технику правильно, все-таки нужен живой человек, чтобы хотя бы проследил за тем, правильно ли человек выполняет, повторяет хотя бы то, что он прочитал в книгах. Поэтому, конечно, все равно обращайтесь к опыту людей, которые уже прошли этот, после через обучение. Я, я еще добавлю, что вот вообще технику и у Банха, да, вот этот вот замок нижний и науле, ее необходимо делать только на голодный желудок, да, или то есть обязательно у нас должен пройти полностью процесс пищеварения потому что мы воздействуем на брюшную полости если у нас там какие-то остатки пищи есть то это в общем нам на пользу совершенно точно не пойдет и лучше всего это делать вообще на голодный желудок мы утром встали и вот когда мы зубы почистили то как раз можно сделать практику там у Дианы банки и уже кто-то кто освоил науле на да, кого получается потому что сначала действительно это может кажется что это очень сложно но постепенно приходит навык и это очень здорово это стимулирует работу кишечника, очень сильно улучшает кровообращение в органах малого таза, и для женщин это действительно великолепная техника для того, чтобы промассировать всю брюшную, брюшную полость. Да, она занимает, в принципе, не так много времени, несколько минут, поэтому стоит того, чтобы попытаться освоить ее и делать ее действительно как часть ритуала утреннего. Ну а мы перейдем к следующей практике, да? Она называется «Тхаути». «Тхаути» означает «очищение». И э, классификация вообще «Тхаути», практик «Тхаути», она огромная. Поэтому я выбрала те из них, которые, ну, скажем так, более актуальны для нас, потому что есть более экстремальные техники. Я в заключении, может быть, о них расскажу. Mm -hmm. Знаю, например, из них, когда мы… Э, то есть Вытаскиваем мышцы брушной, не прости, не мышцы, а свой, фактически практически свой кишечник. Mm -hmm вытаскиваем, промываем ее вот и э, обратно засовываем, и вот э, таким образом очищаемся. То есть мы не будем... Ну, давай не будем пугать да. людей. Этими я расскажу все-таки про те, которые доступны для Давайте, каждого. Да, внешние, внешние да. например. Ну, на в, первую, в первую очередь техники хаоти направлены на очищение всего э, э, желудочно-кишечного трактуки. Всего, всех органов пищеварения. А поскольку процесс пищеварения у нас начинается во рту, поэтому и очищение начинается там же. Но, в принципе, с чего мы начинаем очистку очист, рта? Ну, с очищения зубов. И э, раньше люди пользовались веточкой дерева ним или друг, веточкой какого-то другого дерева. У нас сейчас есть обыкновенные зубные щетки, мы можем также, в принципе, прекрасно чистить зубы зубными щетками. Утром и вечером, да, как, в принципе, рекомендуется, для того, чтобы снимать налет. А лучше, конечно, вообще после приема каждого еды. Но если не получается чистить зубы после каждого приема еды, то хотя бы утром и вечером. Ну и, конечно, очищение языка, потому что на поверхности языка накапливается налет, который образуется на языке, накапливается огромное количество бактерий, которые затем, соответственно, и разрушает нашу зубную эмаль, поэтому обязательно чистить язык, как, как часть и утреннего, и вечернего ритуала. Ну и следующая практика, о которой я хотела рассказать, она называется, я, я вот просто думаю, с какой мне лучше всего начать. Наверное, я начну вот с Надхаути или с Крия. И прежде чем мы начнем говорить про очищение желудка, кишечника, ну, основных органов да, пищеварения, я хотела тебе такие интересные факты, Настя, рассказать. Вот ты знала, что наш кишечник он влияет на память, он формирует приступы страха и депрессии, отвечает за наши эмоции и настроения, он имеет больше нервных клеток, чем даже спинной мозг. Наш кишечник составляет 80% нашего иммунитета. Он усваивает жизненно необходимые витамины, микроэлементы. А в нашем кишечнике насчитывается около 100 миллиардов бактерий. Их вес, не представляешь, составляет около 2 килограмма. Просто бактерии, только бактерии. Когда наши бактерии и различные инфекции в кишечнике проникают через оболочку сосуда в головной мозг, они форми могут формировать у человека атаки голода, притуплять чувство страха и даже инстинкт самосохранения, могут провоцировать различные психические заболевания, а, а также по, по, по ним можно определить даже возраст, телосложение и регион проживания человека. Очень и, Эти факты, когда я их прочитала, они мне показались ну, просто потрясающими. Это казалось бы, да, кишечник. Ну, какой-то орган, через который, мы, как говорится, продукты выделения у нас проходят. И что здесь особенно в этом, в этом кишечнике? На самом деле кишечник – это совершенно уникальный орган. Недавно вот вышла книжка, она, в принципе, сейчас доступна. Я видела ее и в Москве этим летом, и в России. То есть я видела ее. Она продается и на английском языке. Книга называется «Очаровательный кишечник как самый могущественный орган управляет нами». Написала ее Джулия Эндерс — это немецкая писательница и ученый, она сейчас защищает докторскую по гастроэнтерологии в университете Йоты во Франкфурте, в Германии. И вот в этой книжке, книжке она ну, в такой увлекательной, совершенно юмористичной форме рассказывает о, о, кишечни, о кишечнике, приводит очень много научных данных. Рассказывает, как улучшить качество своей повседневной жизни, просто понимая, как функционирует кишечник. Совершенно потрясающая книга. Я очень рекомендую ее прочитать на английском языке. Вот На русском языке она вот так вот выглядит. Mm -hmm. В английском переводе я не знаю, как она была переведена, но вообще изначально она была переведена с немецкого языка. Вот один из интересных фактов, который она рассказывает в своей книге например, как узнать, есть ли у нас глисты. Да, то есть, вот возвращаясь к тому вопросу. Да, -да, -да. да на самом деле, как, деле очень важно, как, да. Как знать, что уже пора пришла почиститься. Она перечисляет такие симптомы. Если у вас есть бессонница, отсутствие концентрации в дневное время, Повышенная чувствительность в ответ на различные раздражители то есть раздражительность в целом. А затем раздражение кишечника, которое сопровождается запорами, поносами, болями в животе, головными болями, тошнотой. Все это говорит о том, что в теле человека присутствуют блисты. И э, что мне было вот, важно прочитать, что даже это доктор, да казалось бы традиционная медицины, она говорит о том, что лучшее средство от борьбы с глистами — это клизма. И э, в, у йогов есть подобная практика, но я начну, опять-таки, вернусь к вам о а нетхауте или к очищению э, желудка и какой-то степени тоже, кишечника, а, потому что, ну, чтобы аналогично нам двигаться от тарта, мы идем к желудку значит, Что это такое? Это очищение желудка с помощью вызывания работы. Я начну сразу с эффектов этой техники, конечно, затем поговорю про а, противопоказания. Какие эффекты у этой техники? Она выводит слизь из дыхательных путей, стимулирует работу желудка, кишечника, регулирует деятельность желчевыводящих путей. А, Но ну и на энергетическом уровне очень хорошо помогает справляться с различными негативными эмоциями и даже пристрастиями. То есть если у человека есть какие-то, даже в том числе любовные какие-то пристрастия. Да, Она очень хорошо снимает напряжение после переживания каких-то стрессов, каких-то сложных ситуаций, конфликтов. И помогает освободиться от зависимости. Полезно при аллергии. Также она очень хорошо удаляет слизь из организма и тем самым поправляет хабха душу. Да, я как раз хотела это добавить, потому что место сосредоточения капхи доши в нашем теле это район легких, да, и на самом деле вот эта техника ламына, она помогает нам избавиться от излишней слизи, а слизь, собственно, и копится в легких. И если у нас есть какие-то астматические заболевания, аллергии, как раз по астматическому типу, кашель, болезни легких, то это идеальная техника, которая как раз эту слизь может нам помочь и удалить. Достаточно быстро и продуктивно. Да, вот этот интересный момент касательно того, что прочищаются дыхательные э, пути, поскольку сама практика никак не задействует э, легкие, она э, в первую очередь затрагивает желудок, но ведь, ведь э, это, ч, за счет этого э, рефлекса работы, да, который происходит, каким-то образом, видимо, задействуются и э, процессы, которые помогают вот эту излишнюю э, слизь, да, вытолкнуть из, из легких. Вот это уникальность этой практики, действительно. Она также помогает избавиться и от запоров, и от колитов, от различных хронических гастритов, и там, почистить его кожу от прыщей, и даже снизить вес. Поэтому очень-очень рекомендую эту практику, но сразу расскажу про противопоказания. Их некоторое количество. Это острые хронические заболевания, это цирроз печени, это различные обухоли пищевого тракта. И высокое кровяное давление, глаукома, болезни сердца, есть такое заболевание варикозное расширение вен пищевода тоже не рекомендуется. Острая язва это понятно. Ну и, соответственно, беременность, грыжа живота. И я сразу оговорюсь: вот булимия, наверное, знаешь об этом, это считается психиатрическое, психическое заболевание, когда человек сам вызывает у себя рвоту, но. После того, как сразу он поел. Эта практика Кунжал-Кри она выполняется только на голодный желудок, когда желудок полностью пустой. Но поскольку у человека могут быть какие-то неправильные, скажем так, вообще отношения к роди, к еде, поэтому я думаю, что эту практику тоже не стоит все-таки, ну, во всяком случае, делать ее под наблюдением какого-то опытного человека. Поэтому я оговорю сразу. Особенно в, нашей, в стране, где мы с тобой живем, да, это такие серьезные вещи, поэтому хотела тоже немножко об этом сделать предупреждение об этом. Ну а как она сама выполняется? На самом деле практика очень простая. Выпивается несколько литров простой или подсоленной воды. Причем под, подсолить ее можно по вкусу, но где-то, наверное, тоже опять-таки на 1 литр одну чайную или одну-две есть одну. Мы на самом деле мы делаем физраствор. раствор. Вот, я как бы делаю да, на литр, где-то чайная ложка соли добавляется, да, то есть, это физраствор. Вода должна быть теплая, то есть она должна быть температурой нашей крови обязательно. То есть это тоже очень важно. Вода должна быть не горячая, не холодная, потому что иначе она тогда начнет взаимодействовать с нашим телом. То есть, наша идея как раз то, что мы не вступаем, мы не усваиваем эту воду. Она как бы как вошла, так и вышла, да, достаточно да. легко. Да. Это да. Тоже можно выполнять и с, с обыкновенной водой, не подсоленной. Подсоленная вода используется тогда, когда человек знает, что у него повышенная кислотность. Потому что именно соленая вода она предотвращает выделение кислоты в желудке. Поэтому людям, которые хотят избавиться от повышенной кислотности, им, безусловно, будет хорошо использовать именно соль. А для, для всех других можно, в принципе, обыкновенную несоленую воду. И э, пьется вода до тех пор, обычно это где-то 5-6 стаканов, а уже после 6 стаканов у тебя уже, можно сказать, естественным путем происходит вот процесс, естественный процесс работы. А у кого-то может быть чуть больше, у кого-то чуть меньше, зависит, наверное, от размеров самого желудка. И если э, это не происходит естественным путем, то просто придется два, два пальца, надавливается на корень языка, и, и, и вся вода выходит из желудка. При этом она э, может быть окрашена, то есть в зависимости от того, если какая-то там желчь, если какой-то желудочный сок, да, вместе с водой выходит, это все нормально. А вообще она по, по, по учебникам, да, как описывается, даже небольшое количество крови, то есть если какие-то капиллярчики, там, могут по... быть повреждены, да. да. То есть это не надо пугаться очень сильно, правда. Совершенно. Ничего страшного. вот Главное, что при этом человек, то есть если он знает, что у него нет каких-то острых воспалительных процессов в желудке, то она совершенно безопасна. А, вот. Ну и давай уже, наверное, к Басте перейдем, потому что у нас уже время наше заканчивается, да? Это последняя техника, это а, клизма. На самом деле я хотела рассказать про Шан Пракшалан. Это, наверное, одна самая мощная техника для очищения кишечника. Но, к сожалению, Давай мы... отдельную программу сделаем про Шанпракшалан. Хорошо, ну сказать про пасти. Хорошо, расскажу про Давай пропустим Шанпракшала. У меня было тоже здесь очень много приготовленного материала. Хорошо. Басти. Ну что, басти выполняется с помощью бамбуковой палочки. Вот по классике юридическое, да, mm. и э, эта палочка, ну, там такой сложный процесс, я не знаю, стоит ли как бы его описывать, я просто скажу, что эффект какой-то техники, она очищает прямую кишку, толстый кишечник, стимулирует деятельность кишечника и э, делает э, успокаивающий эффект, имеет такой. у нее тоже есть противопоказания, это различные обостренные состояния геморроя, острые обоспалительные заболевания, брюшной полости таза. Ну и, соответственно, если есть какие-то злокачественные опухоли, и при беременности менструации тоже не, не стоит эту, выполнять эту, эту технику. Я ее расскажу буквально в двух словах, не ожидая, что кто-то из наших радиослушателей будет это делать, потому что ей есть альтернатива. Ну, вообще, по классике басти как выполняется. То есть наполняется э, ванна водой. Человек присаживается, присаживается на корточки и вставляет э, в задний проход трубочку. Ну, э, она может быть диаметром от 5 до 15 мм, и начинает выполнять наули. И таким образом, через, через силу своих мышц брюшного полости, да, он начинает воду как бы кишечник сам затягивать через эту э, трубочку. И когда уже достаточное количество воды на на набралось, да несколько проделал таких подходов на ули, он отпускает в воду и начинает, начинает выходить и опорожняет кишечник при этом. Альтернатива этой техники это клизма, но сразу говорю, есть разница между басти и клизмой. Она заключается в том, что практика басти юридическая именно направлена на усиление мышц крещевой полости. Именно за счет силы этих мышц происходит втягивание воды через кишечник. А при клизме мы никак не задействуем эти мышцы, мы просто, и опять-таки мы прочищаем только, соответственно, нижнюю часть нашего кишечника, да, то есть прямую кишку и так далее. Вот, поэтому практика Шамфракшалана, которую я хотела рассказать, к сожалению, ничего не получилось. Ну давай а... затронем, у нас еще есть тут несколько что мы можем как раз сказать. Да, я в двух словах расскажу, в чем заключается преимущество шампракшаланы. Шампракшаланы заключается, сама техника заключается в том, что мы выпиваем опять-таки соляной раствор и делаем четыре основных юридических упражнения, которые помогают открыть сфинкры. И когда вода идет под пищеводу, проходит у нас, в желудок попадает, вода делается соленая, то есть она у нас не попадает в ночевые пути, а она именно идет через 12 кишку, кишку, да, затем попадает в кишечник. И, и эта практика позволяет промыть кишечник полностью, весь сверху вниз. Никакая клизма, даже процедура гидротерапии, которая здесь да, очень популярна, они никогда не смогут достать до 12-перстной кишки. Поэтому ш, практика Шалана это, конечно, самая мощная практика для очищения кишечника. И у нее ну, множество, огромный список а, эффектов. Поэтому я очень рекомендую, очень рекомендую ее. Она улучшает гибкость тела, дает растяжку, стимулирует деятельность кишечника, ее успокаивает, избавляет от зависимости. Ну и в первую очередь, конечно, это мощная, мощная чистка кишечника. И эта техника действительно дей, действенная ее можно тоже выполнять -то пару раз в год йоги ее практикующие и чаще используют потому, потому что она является, очень хорошо работает и на, на энергетическом плане то есть я сказала да она работает и с гибкостью тела и с зависимостью поэтому ее, йоги ее практикуют в принципе, чаще чем два раза в год Противопоказания у нее тоже есть, это опять-таки острые какие-то воспалительные процессы в кишечнике, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, соответственно, а операции, если были какие-то до полугода, ну и если есть какая-то непроходимость кишечника и гипертония. Сама техника, конечно, чуть-чуть сложнее, чем другие практики. Маша, которых... я предлагаю нам с тобой встретиться отдельно для сети про шанг потому что я тоже очень уважаю и люблю эту технику, и даже делала несколько семинаров по ней. И на самом деле, действительно, это очень действенное. Можно ее как бы, рассказать о том, что это эффективно проводить еще с чисткой печени, да? потому что если мы делаем шанг-прешалану и чистку печени, то это вообще удивительные эффекты происходят и люди вообще возвращаются, например, подвижность сустава, что удивительно, что, что казалось бы, да, вроде бы, почему оно должно быть так, но тем не менее. Вот, так что вот мы сегодня как раз поговорили об основных шести йогических а, очистительных техниках, которые называются шаткарма, да, в переводе с санскрита шат это шесть, и карма это действие. Вот, и с нами сегодня была Маша а, мы, мой, мой, мой большой друг, моя коллега и преподаватель йоги, удивительный человек, вот у нее очень много всего интересного она проводит, в том числе и занятия здесь в Берии, где мы живем по йоге, вот приходите к Маше на классы, она вас с удовольствием вам поможет, проконсультирует, и я думаю, что это мы сделаем еще какой-нибудь цикл на самом деле программ, потому что это очень важная и очень интересная тема, и здесь много о чем есть поговорить. Вот. Так что спасибо большое, Машенька, было очень здорово сегодня с тобой побеседовать, как всегда мне это очень приятно. И с вами была Мария Осадова, Анастасия Хрущинская и программа «Путь йоги» на волнах радио Сангейтс.